Всем добрый день! Сегодня я предлагаю сделать практику для гармонизации Меркурия. Мы с вами изучаем очень интересные вещи. Выберите что-нибудь из этого и попробуйте рассказать кому-то из ваших знакомых или родственников. Самое лучшее, если вас поймут дети. Постарайтесь сделать свой рассказ настолько доступным для любого человека, чтобы его мог понять даже ребенок. Конечно, лучше выбрать человека, который склонен к получению подобных знаний, чтобы не вызывать у человека неготового какой-то излишней раздражительности. Поделитесь, пожалуйста, что почувствовали и как это получилось. Спасибо!